Огромное количество геймеров пользуются дискордом, но далеко не все из них знают, что дискорд можно оптимизировать в угоду повышения FPS. Здорово, меня зовут Владислав. В этом видео расскажу вам, как грамотно настроить дискорд, чтобы он минимально нагружал вашу систему. И соответственно эта настройка поможет повысить вам FPS в ваших играх. Для начала открываем Discord и слева снизу можем найти вот такую вот шестереночку, которая называется настройки пользователя. Нажимаем на нее и мы попадаем в настройки дискорда. Первым делом мы переходим в пункт конфиденциальность или ставим в самый низ. Здесь нам нужно отключить самые нижние три галочки. Они отвечают за передачу вашей личных конфиденциальных данных, то есть ради если вы их отключите, ваши данные не будут никуда передаваться. Далее в пункте интеграции советую отключить автоматически обнаруживать учетные записи с других платформ на этом компьютере, чтобы у вас автоматически ничего не происходило, ничего не обнаруживало. Далее переходим во вкладку внешний вид и здесь в отображении сообщений нам нужно выбрать пункт компактно, то, то есть у вас не будут отображаться аватарки около сообщений. Далее переходим в пункт специальные возможности и здесь нам нужно отключить галочку автоматически воспроизводить GIF, когда Discord активен, а также воспроизводить анимированные эмодзи. Обязательно нужно убедиться, чтобы у нас стояла галочка на включить пониженное движение. Оно снижает количество и интенсивность анимации, эффектов при наведении и других эффектов движения в Discord. После чего мы переходим в голос и видео, листаем чуть ниже и здесь нам нужно отключить видеокодек OpenH264. Ну и соответственно обратное ускорение у вас должно отключиться само по себе. Также если у вас достаточно неплохой микрофон, советую отключить любые обработки голоса, поскольку они также происходят на вашем компьютере и кушают ресурсы вашего процессора. Так что если у вас неплохой микрофон и вы можете отключить все эти ненужные эффекты, ты? То отключайте, их. после чего в этой же вкладке мы листаем в самый низ, и здесь есть пункт использовать нашу новейшую технологию для записи экрана. Ее нужно отключить, но ну и также использовать экспериментальный способ захвата звука из приложения тоже нужно отключить. После во вкладке уведомления нам нужно отключить все уведомления, которые вот здесь есть. То есть, первые три пункта. Если вам нужен индикатор непрочитанных сообщений, то можете его включить. Однако, вот эту вот первую и третью нужно выключить обязательно. По желанию, во вкладке язык вы можете поставить английский, потому что Discord немножечко лучше оптимизирован под английский язык, чем под русский, но. Там разница очень минимальная, так что Если вам комфортнее сидеть на русском, то сидите на русском Потому что сильно это ни на что не повлияет Далее в настройках Windows а мы отключаем первую галочку Чтобы Discord у вас не запускался Вместе с запуском вашего компа Далее, пожалуй, самый важный пункт во вкладке Расширенный, это аппаратное ускорение Которое чаще всего включено по дефолту Эта штука на разных компах будет действовать По-разному. Очень советую попробовать поиграть С включенной этой настройкой и с выключенной И решить, какая лучше именно для вас Лично у меня больше FPS с выключенной Этой вкладкой. Однако, опять же, по Повторюсь, у каждого будет разный эффект. И еще один важный пункт, это игровой верлей. Его желательно выключить, поскольку он накладывается поверх игры и есть ресурсы вашего компа. Что ж, в принципе, с основными сроками Дискорда на сегодня все. Очень надеюсь, что вам понравилось такое короткое, но однако информативное видео. Обязательно жмякните там чего-нибудь под ним. Всем пока и удачи!